Принимали вы ли вы участие в других конференциях науки будущего в Севастополе или в в Санкт-Петербурге. Нет, не принимал. Я не принимал участие, но организовывал очень много конференций в разных странах мира, в том числе в лаборатории, где я являюсь директором лаборатории информационных технологий и обмен института вот Ядерных вот Поэтому здесь я на такой классе конференции впервые и очень поражен размахом и многообразием тех направлений, которые здесь обсуждается. А знали ли вы до этого о Казанском федеральном университете? Да, конечно, о Казанском федеральном университете очень много наслышан. Вот, пока у нас нет, не было еще такого очень масштабного сотрудничества, но я надеюсь, что после того, как мы установили такие тесные связи, это сотрудничество будет расширяться. и Мы приглашаем студентов, аспирантов и преподавателей, и у исследователей Казанского университета, к нам в Дубну, в Потому что у нас очень много интересных программ, начиная с мегапроекта «Ника», который был в первом пленарном докладе, доклад нашего вице-директора Трубникова, до огромной компьютерной инфраструктуры. И мы активно занимаемся обработкой, анализом хранения данных с Большого дронного коллайдера. И это направление, я думаю, что очень перспективно для многих мегапроектов и для подготовки специалистов высочайшего класса, и я надеюсь, что студенты и аспиранты Казанского федерального университета будут принимать активную участие в этой деятельности. Ваши ощущения у Казанского федерального университета? Впечатления? То, ну, пока только один день видел, но впечатления очень позитивные. Вот. Я уже наслышал о программе, исследовательской программе Казанского университета. Она тоже впечатляет. Поэтому я надеюсь, что и желаю Казанскому федеральному университету успехов, процветания. И чтобы все результаты, которые здесь и исследования, которые здесь ведется, были известны. Слава всем мире.